Я принадлежу всем женщинам и не могу с этим ничего поделать. Столько нужно успеть. Хорошо бы сейчас вот эту. Ну иди же ко мне, иди, длинноногая стервочка. Я буду любить тебя всю ночь. Или вот это Ну, совершенно очаровательно. А лучше вот этих двух. Очевидно, что сестры. Это можно устроить. Не удивляйтесь! Я слышала то, что вы только что думали. Дело в том, что я черт! Очень напрасно! Я изображаюсь в виде мужчины с родами и хвостом. Я только раз появлялась в этом образе! И правда, не знаю, вот чем, вот чем он заслужил такой длительный успех! Я рождаюсь! Три раза в два столетия. И последний раз была корольком в одном африканском захолустье. Ну, это был отдых от более ответственных воплощений. Ну, а ныне я, госпожа Энн. Три раза была замужем. Довела на самоубийство уйму людей. Устроила заварушку в одной европейской стране. Там буквально все, все перестроили по моим оригинальным разработкам. Ну и там, десяток других э, войн, ураганов, э, катаклизмов, мелочи, впрочем, хвастать не буду. Ну, как бы там ни было, этим воплощением я насытилась вполне. Приятно познакомиться. Ой, да погодите же вы, куда? Ну я же предлагаю вам осуществление вашей же мечты! Гарем! Причем абсолютно по вашему выбору. Знаете, вы мне сразу понравились. Это смелое воображение. робость в поступках. Нынче мой предпоследний вечер. Положение встречи женщины мне уже порядком поднадоело. Да и к тому же на днях я так накуролесила. Вот, вы почитайте сами. Через денек-другой предполагаю родиться в каком-нибудь другом месте. Итак, мой милый, я решила немного поразвлечься. И вот что я вам предлагаю: ровно до полуночи вы сможете отметить всех женщин, которые вам понравятся. И ровно в полночь я, я приведу их вам. Ваше полное распоряжение. Как вы на это смотрите? Если это так то это большая удача. А, вот и ладно. А вы право. Чрезвычайно милы. Но почему же вы предлагаете именно мне? Я не интересен, не талантлив, я даже не богат. Да, ваша жизнь весьма и весьма не привлекательна. Мелкота, скукота, беднота, одиночество – но воображение, мой милый, воображение! И как же вам только удалось-то его развить? При ваших-то возможностях. Ладно, пока вы будете переодеваться, у нас как раз будет время поболтать. И все-таки! Когда же начались все эти ваши неумные фантазии? Еще в школе я придумал себе любовницу, да еще и светскую даму. Придумал самый первый, когда ни у кого из моих одноклассников ничего такого еще и не было. Угу. Хитро придумано, обязательно первый. Это хорошо. На самом деле я был до смешного чист. Просто очень удобно жил в самом себе и в этой вымышленной истории и поначалу все ждал воплощения ее в жизни. Это, конечно, все понятно, только немного скучно. Нет-нет, ничего не может быть лучше этого. Во мне поселился удивительный женский образ. Он стал почти реальным. Ах, юношеское увлечение. Сладкий туман. А как же вы с... Физиологическими потребностями. Ну там. Секс. В этом нежном возрасте я уже знал, что существуют женщины, которые позволяют раздевать себя за деньги. Я их называл принститутки. Смесь институтки и проститутки. Фи, проститутки. А как же ваш роман? Роман и еще один, и еще десяток, и так бесконечно. Есть романы, есть мимолетные связи, а есть... Развор. Ну, это вы меня просто поймали в такой момент, когда моему воображению захотелось... Развор. Но чаще я воображаю удивительную романтическую ситуацию, в которую можно поместить реальную женщину. Реальную? Вы точно не ошиблись. Ну, возможно, не совсем реальную. Я создаю образ задолго до того, как увижу реальную женщину. Очаровательно! Нет слов! Ни пошляк! Ни задрыга! Вот, нет нет нет вот просто да-да-да! И вот просто всем-всем-всем! Вот прелесть, прелесть, что за работа! Я вас э, не ошиблась. Я страшно волнуюсь, но каковы же ваши условия? И, простите, что будет потом? Условия? Да не волнуйтесь, души мне вашей не надо. Да и в качестве любовника вы меня совершенно не привлекаете. А условия вот какие. Число ваших избранниц должно быть нечетным иначе я ничего не смогу устроить. Ну игра такая детская. Чет нечет, чет нечет. Ну так вот, нечет. Прекрасно. Что дальше? Ничего. Я выполню любые ваши пожелания относительно того, как вы распорядитесь своей жизнью и вашим гаремом. Ну что ж, а мне, пожалуй, пора. И помните, Нечетное число. Нечетное. С ума сошел меня отмечать? А ну быстро разотметь! Ну, все. Я всех отметил. В общем, э, у нас ничего не получится. В смысле не выйдет? Э, дело в том, что э, третья девушка оказалась девятой. Просто создала две странички. Вот, сами посмотрите. Жаль, что ничего не получилось. Да, мне тоже очень-очень жаль.